Сейчас реки Твоей живой воды В каждое сердце, в каждую жизнь Пусть Дух Твой оживает в нас Господь, восстанавливай, пожалуйста, разрушенные стены Все то, что сломано, поломано, разрушено, Господь Ты в силах восстановить Ты в силах исцелить, Господь В силах обновить Принимай сейчас Его благодать, Его любовь Открывай сердце Господу сейчас для Его рек. Река твоя течет во мне живой водой наполнена она. Твой свет горит внутри меня, взя как пламя огня. Знаю, я в Тебе спасен, знаю, что я исцелен, тобой, Бог, тобой, Бог. Милостью меня покрыл, жизнь мою любовь излил Господь мой Иисус Превознесу тебя Бог Превознесу тебя Бог и крепость моя Защита моя тебе доверяю я превознесу тебя Бог превознесу тебя Бог и крепость моя защита моя всей жизнью тебя. Река Твоя течет во мне, Живой водой наполнена она. Твой свет горит внутри меня, Сияет он, как пламя огня. Тебе спасем, знаю, что я исцелен тобой Бог, тобой Бог, милостью меня покрыл. Жизнь мою любовь и Господь мой, Иисус. Bye, bye, bye. -bye. Снесу тебя, Бог, превознесу тебя, Бог. Ты крепость моя, защита моя. Всей жизнью тебе доверяю я. Превознесу. Сум, тебя мол, ты крепость моя. Тебе доверяю. Я. Мы превозносим Твое святое имя, Господь.